Многочисленные экспедиции тащеров и простых обывателей неоднократно устремлялись в рейтинговые бои для нахождения той единственной и неповторимой нагиб волыны. Каждый раз они находили новые образцы, которые со временем угасали и забывались во временной суете. Но, как ты понял, время не стоит на месте, Амчит сильным локомотивом только вперед, не оглядываясь назад и да, брата-братья, мы с вами дошли именно до того момента, когда пушка-аутсайдер становится флагманом в своем классе и вырывается вперед название самой лучшей пушки сезона. Кстати, чуть не забыл. мужские мужчины! Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет о AG-40 или, как заведено в народе, ХГ-40. Немного хочу флешбэкнуться и рассказать парочку интересных моментов про ХГшку. В прошлых двух сезонах у меня был отдельный сетап для этой пушечки. Тогда она меня привлекла, во-первых, своей редкостью пика в рейтинге, тогда с ней играли только извращенцы, и своей тогдашней туговатостью, то есть для меня это был как вызов самому себе. Взять дерьмо и угостить этим дерьмом пукачелов. Давай попробуем с тобой разобраться, брат -а брат что же такого произошло в игре, что пушка-говнюшка начала нехило так раздавать, что даже Джеки Чаны на чемпионате Only AG Pick делают, что после просмотра этого хочется переименовать игру в Call of HG-40, но все же вернемся к сути.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 Мы с тобой релизим обновление, в котором корректируем, естественно, в лучшую сторону аппарат. И вдобавок закидываем сезонный ивент и, конечно же, рулетку. Ты спросишь, для чего и куда я сейчас веду этот разговор? Я, Если честно, сам не знаю, но отрицать некую связь мифического ивента и легендарную рулетку с апгрейдом хгшки не стоит. Разрабы частенько проделают такие вещи, впихивая нам мега-про-отцово-мужскую имбу, про которую никто и не знал в прошлых сезонах. Что уж говорить о пике. Ты представляешь, брата-брат? -брат? запрошлом сезоне я обожал бегать с кардитом. Даже взял ипотеку на колду и официально задонил на легендарный скин. Ой, а лучше бы обои домой купил. И что? И где он сейчас? В рейтинге его вообще не видать. Как будто произошло перевоплощение в грустное собачье испражнение который, по сути, и был ХГ-40. Это получается, я сейчас могу понтоваться мифическими скинами перед пацанами во дворе. Yeah. Но я думаю, ненадолго, потому что я уверен на 99,9%, что ХГ-шку ждет такая же участь, что и кордит. А значит, наслаждаться высоким КПД и получать удовольствие от игры с данным аппаратом нужно прямо сейчас. Возьмем с тобой во внимание то, брата, брат, что с хг нужно Путешествовать по карте, не забывая заниматься физкультурой, одновременно вручая путевки на респаун пукачейским противникам. Для этих целей тебе понадобится повесить модули на подвижность, можешь не переживать, контролить отдачу здесь очень просто. Поэтому можешь даже на вот эти цифры не смотреть. Они тут походу вообще по приколу. Не забудь еще закинуть магазин. Я знаю, что некоторые любят вешать глушители. Поэтому ничего смертельного не произойдет, если увеличенный магазин вы замените этим модулем. И конкретно с таким сетапом вы получаете мега-мобильную ппшку с молниеносным ходом в режим прицеливания, да и еще в придачу магазина 45 патриков. И это просто замечательно. Так же замечательно, как и канал Девиз пальцев Прямо сейчас залетай к брата-брату под кинематериал с названием «Новогодний комплект». Да, ты не ослышался, именно «Новогодний комплект». Чекай боевик и пиши свои поздравления с Новым Годом моему брата-брату уже сейчас. Ничего страшного, если до Нового Года еще два месяца. Как говорится, Готовь с Аней летом, а шлепки зимой самый оригинальный и лучшие поздравление я покажу в следующем боевике. Я уверен вас, брата-братья. Let's go! Ссылочка в описании. Также там еще много чего интересного есть, так что обязательно чекни, брата-брат. Знаете, мужские мужчины, я на самом деле радуюсь, когда апгрейдят пушки, с которыми никто никогда не бегал. И, конечно же, грущу, когда нерфит мои любимые волыны, на которых, блядь, есть легендарный скин. Все это, конечно же, неспроста. Из сезона в сезон, то заостряют внимание на какой-нибудь пушке баф ее то нерфет прошлых фаворитов. Вы только вспомните. Ак-117. Type 25 БК-57. Тот же кордит. Эти аппараты сейчас лежат никому не нужные в арсенале. И только мы с вами сможем их вернуть в рейтинговый бой. Поэтому давай Отдадим дань уважения этим легендам своего времени и возьмем их в рейтинг для напоминания о том, что они еще с нами в строю. Вот, прямо сейчас пойду и возьму какую-нибудь олдовую пушку и пока я беру ее, оставь свое сообщение в комментариях со своей мега-прошлой нагибой. Дам тебе время на это, брата-брат. Брат. И, кстати, лови рандомные комментарии. А теперь топовые. космос дал мне возможность транслировать свой полет мысли и порой бреда-бреда в формате видеоматериала хочу обратиться именно к тебе мужской мужчина 10к мать его брата-братья в кинотеатре мест хватит абсолютно на всех спасибо каждому за поддержку будь то комментарий брата-братский кулак донат оформленная спонсорка неважно все, мое творчество строится благодаря вашей мощной отдаче. Она придает мне сил двигаться дальше и делать еще лучше, еще интереснее и захватывающе. Но больше всего я хочу сказать слова благодарности своей любимой жене, которая терпит мои постоянные пропадания за ноутом и за телефоном, которая помогает мне в соавторстве и, конечно же, в исполнении песен, которая просто верит в то, что я делаю. Ребята... Можно сейчас я вас попрошу написать в комментариях «Спасибо, Ира!» Чтобы мы с вами вместе сделали сюрприз человеку, без которого не было бы того Огнянского, которого вы знаете. И сейчас я это специально говорю шепотом, чтобы она это не услышала, ведь она в другой комнате. Один год колдель Самый лучший крем Она собрала Ребят со двора И где б ты не был Залетай в игру И где бы ты не был тебя там жду Сетевой с тобой поиграем Про на винтовке узнаем В королевской битве мы постреляем Залетай, залетай, я тебя жду Мой друг, ты огляни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 Всего с тобой поиграем, пробесы на винтовке узнаем, В королевской битве мы постреляем, Залетай, залетай, я тебя жду, мой друг. Ты оглянись вокруг, как прекрасно тут Все внутри меня замирает. За колду всех порву, всех порву.